приветствую всех и в сегодняшнем видео уроке мы начнем а, обширную тему которая будет затрагивать а, в основном а, работу с виджетами а, также работу с компонентами и экторами на сцене а, Первое, с чего мы начнем, это реализация инвентаря, функционального инвентаря. Да, у нас были э, уроки по инвентарю э, на ранних этапах в нашем канале. Но они были немного другого формата, здесь будет все поэтапно, и я постараюсь более детально рассказать, что и как работает, для того, чтобы у вас было полное понимание, как создавать инвентарь и как взаимодействовать с ним с помощью виджетов. А, и в вступлении я бы хотел сказать, а, что у нас инвентарь будет основываться, а, во-первых, на компоненте, то есть он будет иметь возможность а, встраиваться не только в персонажа, а в любой предмет, а, бота и тому подобное. А, также у нас а, есть базовый предмет для предметов которые могут храниться в инвентаре то есть это эктор который может находиться на сцене с которым мы можем взаимодействовать и также у нас есть объект объект мы будем основывать наши объекты на объектах почему на объектах поскольку если мы храним ссылку на предмет и удаляем предмет со сцены, то есть мы как бы не сможем получить доступ к его функционалу. В случае, если мы будем хранить в наших айтемах объекты, в которых будет храниться информация о какой-то функциональности предмета, в нашем случае у нас здесь а, будет картинка а, нашего предмета, а, ссылка на класс, то есть BP Inventory Item это класс а, нашего эктора, а, от которого будут наследоваться а, ну, в принципе, все объекты, которые могут находиться в инвентаре. А, также у нас будет имя, описание и количество предмета, ну в случае, если у нас будет присутствовать стак предметов. Ну, я думаю, он будет присутствовать в любом случае. И с помощью объектов мы уже сможем генерировать для отдельного айтема свой объект из класса. То есть в памяти мы будем хранить как бы временно созданные копии этого объекта который в свою очередь в себе будет хранить информацию о предметах а, давайте я покажу вкратце как это можно сделать а, мы на construction скрипт будем брать get а, нам нужен конструкт конструкт object from class это нода позволяет нам получить ссылку на наш объект который хранится в памяти давайте найдем его это у нас base item object и задать ему собственно все параметры то есть при выставление на сцену объекта и когда наша игра запустится, у нас запишутся в этот объект все параметры и создастся как бы копия после чего нам нужно будет это все записать в переменную нашего объекта ну то есть сделаем to variable это у нас будет ну пускай default объект reference то есть с этим объектом мы уже будем иметь работу ссылаться на его показатели имя там описание картинку класс и тому подобное и будем сюда подавать всю информацию соответственно на констракт она запишется и здесь уже у нас будет свой объект, своя ссылка которую мы уже сможем записывать и когда мы запишем это все в инвентарь, ну здесь у нас отсутствуют классы, поэтому у нас здесь будет ошибка когда мы будем записывать эти объекты в инвентарь, поскольку у нас инвентарь э, реализован будет на объектах э, так, от item to inventory э, соответственно мы будем в сэтарый элемент записывать непосредственно item to add это будет наш объект с информацией об объекте и когда мы удалим item со сцены нам в принципе уже не не составит никакого труда получить информацию из этого объекта то есть нам не обязательно будет создавать временный item к примеру для использования чтобы получить из него логику использования и тому подобное также еще одна ремарка. Я скажу то, что инвентарь у нас изначально будет иметь все слоты в себе. Да, возможно вступление длинное получится, но хотелось бы об этом рассказать поподробнее, чтобы потом не возникало вопросов. У нас есть инвентарь грид, инвентарь grid, inventory grid сразу я покажу это мы все потом рассмотрим в уроках но просто чтобы у вас было общее понимание перед тем как вы приступите это делать то есть мы во первых используем не grid панель мы используем в бокс количество 400 то есть если мы здесь укажем 100 это у нас будет одна колонка если мы здесь укажем 200 у нас будет две колонки если 300 у нас будет три колонки и тому подобное. ну и также мы ориентацию выбираем горизонтальную или вертикальную. <coughs> думаю здесь ничего сложного. в принципе здесь два параметра. ну и также здесь поставите галочку clip wrap size для того, чтобы вы могли регулировать количество столбиков. ну и на event graph мы изначально по количеству объектов инвентаре мы создаем слоты ну то есть у нас есть виджет со слотом мы создаем слоты и записываем их сюда то есть изначально давайте откроем инвентарь инициализации инвентарь. изначально у нас есть переменная инвентарь сайт которая хранит количество слотов то есть мы можем все еще регулировать количество слотов но мы изначально все эти слоты создаем То есть у нас 32 слота И все 32 слота мы создаем при открытии инвентаря Либо же при старте игры То есть мы будем иметь 32 слота с пустыми параметрами и, соответственно, у нас это будет все храниться в массиве инвентаря. То есть в таком случае мы получаем 32 слота с пустыми параметрами, и мы получаем очень простую возможность. Так, у нас здесь ошибка, потому что давайте я это отключу. Давайте get класс self возьмем и возьмем класс get класс запишем чтобы у нас не было здесь ошибки так и здесь также self а так давайте нажмем play я покажу то есть это у нас блок -аут самого виджета инвентаря пока что он находится здесь у нас на сцене в дальнейшем мы создадим небольшую сценку в которую мы будем переносить скорее всего персонажа мы не будем работать с копиями персонажа либо же с рендер таргетами чтобы не нагружать систему мы просто можем Телепортировать нашего персонажа ну, даст каким-то эффектом вроде затемнения экрана, и уже как бы на той красивой сценке работать с инвентарем, вместо того, чтобы делать рендер-таргеты, либо же оставлять так как есть. В общем, можно сделать это покрасивее. Но сейчас не об этом, мы сейчас о инвентаре. Он находится, собственно, здесь в этой части экрана вот у нас инвентарь и у нас создались все 32 слота а, с пустыми объектами. А, у меня стоит отладка на единицу я могу добавить сюда какой-то объект давайте я добавлю объект а, и собственно когда мы перетаскиваем у нас проигрывается логика того что мы просто перезаписываем информацию в этих слотах то есть мы не удаляем слот мы не создаем новый слот мы просто перезаписываем информацию при перемещении то есть таким образом мы исключаем дополнительную обработку данных в том плане что нам не нужно создавать новые виджеты добавлять их в панель менять их локацию мы просто переносим информацию из виджета в виджет ну и, собственно, если нам нужно будет выбросить, мы просто обнулим информацию, да, и заспавним объект с этой информацией. Ну, и после чего обнулим э, наш слот. Ну и, соответственно, мы можем перемещать куда нам угодно. В дальнейшем мы также сможем сделать сортировку объектов. Ну, если вам будет это интересно. Там по имени, по классу и тому подобное. Мы можем это все реализовать. И вот таким образом... В этом уроке у вас получится вот такой функционал этого инвентаря. Ну и теперь давайте приступим непосредственно к его реализации.